Добрый день, господа. Пятый апелляционный административный суд обязал Министерство охраны здоровья Украины дать информацию Диброву Сергею. Это журналист из Одессы, там издание Думская. В общем, это мой клиент. В апелляционной инстанции мы с ним вместе работали. В первой инстанции он самостоятельно подавал иск. Но тем не менее, он 30 июня 2021 года обратился к МОЗ с целью получения информации копии договоров, ну вот, номер 5, 25.01.2021 года на закупку вакцин вот, с подальшими изменениями и дополнениями. Информация относительно их выполнений, копии документов относительно оплат и поставок. Также копии договоров, контрактов, протоколов о намерениях и других документов на приобретение товаров за бюджетные средства. Информация, которая была размещена на сайте Министерства охраны здоровья 11 апреля 2021 года и является доступной вот по, вот этому вот, по вот этой вот ссылке. Я ее добавлю в описание, можете посмотреть там какой объем. И информация относительно их выполнения, копии документов осуществления осуществлении оплат и поставок, а именно вакцины против модной болезни да, на 19, которая заканчивается, производство Pfizer 20 миллионов доз, вакцины против модной болезни 19, производство AstraZeneca 2 миллиона доз, вакцины против модной болезни 19, производство вакс 10 миллионов до, доз вакцины против модной болезни, 19 Синовак, э, 1,9 миллиона доз. А также копии э, договоров, контрактов, протоколов о намерении и других документов, которые предусматривают поставку 8 миллионов доз вакцин против модной болезни от... Э, Глобальной инициативы Covax и информацию относительно их исполнения, копии документов относительно оплаты поставок, копии других договоров, протоколов, контрактов о намерениях и других документов, которые предусматривают закупку вакцин против модной болезни 19 за бюджетные средства, а также информацию о их выполнении. Копии документов об осуществлении оплат и поставок. Также Гибров обратился в Одесский окружной административный суд. 4 октября 2022 года ему суд первой инстанции отказал. И он решил составить апелляционную жалобу. Обратился ко мне. Собрали, это, об этом он тоже писал, в своем фейсбук. Я вам в принципе накидаю сюда ссылок, как это дело развивалось что он писал о нем, он журналист и все это описывал. В общем, судебный сбор и оплату правовой помощи адвоката, то есть меня, 305 человек кидали необходимую сумму, мы составили апелляционную жалобу, подали и 25 числа этого месяца, января 2023 года, апелляционный суд пересмотрел ну, все основания, в принципе, часть из них была указана еще в первой инстанции. Ну, потом мы укрепили позицию ссылками на практику Европейского суда. Вот, все можете почитать. Здесь я не буду детально останавливаться. Довольно много, довольно большой перечень оснований. Одно из, одно из оснований, да, назову. Смотрите, вот они не дают, эта информация должна быть публичная, потому что... Это все покупается за бюджетные деньги. вот. И МОС ссылался в, своих, ну, в своем отказе на то, что это коммерческая тайна, это может повредить поставкам, условиями договора запрещено распространять эту информацию и так далее. Но дайте нам условия договора, где указано, что вам запрещено распространять информацию. Не дали. Вот. Поэтому это одно из оснований. Читайте, смотрите, тех, кто, я же говорю, видите, человек не постеснялся, собрал деньги, то есть даже вот, допустим, как бы одному было накладно, да, первую инстанцию он проиграл, во второй инстанции объединились, обратился за правовой помощью, получил ее качественно и выиграли дело. Вот так, так с таким подходом, можно судиться с государственными органами, да, несмотря на то, что это целое министерство. Вот, видели, как раз и выиграли. И таких решений много, вот, то есть не нужно бояться отстаивать свои права, если видите, что не прав государственный орган. Нужно подавать в суды, обращаться за правой помощью, если это, видите, это дело многих касается, всем интересно, как там расходовались эти деньги, да. Люди собрали денежки, денежки для того, чтобы оплатить судебный сбор, для того, чтобы оплатить правовую помощь Для того, чтобы ну, те же расходы, да, то есть не просто так это с неба раз упало Кто-то должен сделать, а потом мы на готовенькое придем вот. Но смотрите, когда был карантин, да, такой душил всех Часто военное положение и другие нарушения прав человека ограничения и так далее а вот когда был карантин э, вот это бы решение уже вот видите с 25 числа оно опубликовано 27 числа сегодня вот я записываю видео 31 то есть четыре дня я уже тоже везде там где мог о нем рассказал этот гибров тоже рассказал но вот массово у блогеров вы этой информации уже не на не увидите да то есть уже не интересно вот ну, посмотрим, сколько она берет этот ролик просмотров. Тоже, наверное, немного, потому что всем уже неинтересно. В этом деле еще будет распределение судебных расходов. Я подал заявление о том, чтобы распределили, потому что только судебный сбор взыскан. Расходы на правовую помощь там 8 тысяч гривен. Всего лишь навсего вот, не взысканы. вот дополнительное решение будет принято а потом будем исполнять это решение посмотрим что дадут естественно я эту информацию с разрешения клиента опубликую вот. ну или он сам ее опубликует, я просто ссылку дам и расскажу, поэтому подписывайтесь на канал смотрите за актуальной информацией вот в таких делах я беру с большим удовольствием участие Потому что они приносят пользу, вот одно дело выиграл, да, а пользу приносит оно многим, для многих полезно. Вот. Ставьте лайк этому видео, тоже это будет полезно для распространения этого видео в ютубе. Всего доброго.